Привет всем! Сегодня я выбрался в лес, чтобы пострелять. Пострелять буду из воздушки по всем знакомому леденцу. Этот леденец в форме петушка. В замедленной съемке мне интересно посмотреть, как петушок будет разлетаться и будет ли он разлетаться. Это пистолет. Вот такие вот у нас пульки с заостренным концом. Вот И, собственно говоря, наш главный герой, который еще запакован. Сейчас я буду его распаковывать. Пистолет заряжен. Теперь приступим к распакованию леденца. Вот и леденец готов к бою. Приблизительно на таком расстоянии. Стрелять я буду с достаточно близкого расстояния. Съемка происходит примерно на расстоянии 15 сантиметров. Посмотрим, что произойдет с петушком. чтобы еще как-то разнообразить действие, я принес с собой сливки и украшу петушка сливками и произведу несколько выстрелов как мы видим от петушка ничего не осталось. Сколько кадров это то, что осталось от петушка. Ну, осталось, честно говоря, немного. Больше осталось все лежать по сторонам. Вот, но палочка смело стоит. На своем месте, как и была прикреплена. Немножко сливок. Ну и осколки сахара. Я сам не ожидал, что результат с петушком будет таким. Вот, но мне понравилось ставьте лайки кому понравилось, подписывайтесь на канал пишите свои комментарии всем приятного настроения до новых встреч, пока